человека, выплатить так и машину. Блин, она меня чуть не убила. Сюда. У вас ездят, пришли Вау, пин А, да где они там все стреляют? Всем привет, вы на канале InGam. Мы сегодня играем в GTA онлайн Я вам обещаю, что я засниму про GTA Online. Я тут себе домик прикупил, такой у меня скин. Я тут называю жвачку грызу так что мы сегодня по проходим задание покажу вам один пистолетик и я это за этот пистолетик все, все деньги почти чуть не потратил я сейчас оставлю метку чтоб не потерять этот домик Мой. И здесь. Вот. да потом не приеду за какой нибудь тачкой Ой, за съезжу за какую-нибудь тачку противнигую, и потом опять. Нет. Хотя пошли к магазина граю. Вс. С тачками все понятно, но мне учит. Стоит, так крутая тачка. Ай, блин, называется еще человек. Надо полиции позвонить. Я вообще не бил. Я думаю я, я про нукал у тебя. Чего засал? У меня много оружия. Самое главное руками я могу руками бить. И не только посмотрите, Бита у меня что-то бутылка, выки, а ну нож выкинул. Значит, топорик, потом палка. Кого это? Ки? Какой-то. А вот какой Кларк. Напишите, что вот это вот запалка. Ни или кий, Не вижу. Похоже на битву. Я с самого начала думал, что это битвы, но Потом купил, увидел, что в магазине оружие еще... Одна только уже настоящая бита. Давай какую-нибудь быструю тачку. Быстро. Не все равно копы не приедут Хватит трещать. Ну-ка, свалил отсюда. Свалили. поправил поправила мне уже, так что не обращайте внимания. Потому что все люди. Я умею ограблять, я уже не первый раз ограбляю магазины. Так что, не будь. Кстати, знаете, как пер... <свес> вот, <свес> ты на ну, него вот, целишься, он потом деньги тебе кладет. Быстрее лучше его убить потом деньги сами. всегда проверяйте. А вот еще напишите в комментарии, как все эти вот, открывать. У меня никакой нету кнопки. Ладно, все. Будет быстрее, если вы его убдёте. Потому что если пока вы там будете на его целиться, он будет еще дольше. Смотрите. Сни. Ой, вот тоже были деньги. Вот все. Да блин, ты что не можешь перелезть-то? Называется охотник. За головами. Всё, они меня уже сейчас потеряют. А нет, еще не теряет. ой теряйте меня, Что, пока там сбоку полиции. быть аккуратнее на всей скорости, нет, он тоже отпустил. вот это я круто сделал. Вот это было крутинский. Магазин одежды нельзя ограблять, запомните. Как можно магазин продуктов. Блин блин увидели все таки отстаньте мне не давать да Вот тут, тут нету только... они меня сейчас будут прижимать везде я знаю вон я говорю что на мосту еще один они а вот сюда вот они. мешает три звезды уже. уже четыре звезды набивал не раз блин там тюнинг а там короче съезжаем с дороги конечно нету ничего кто съехать с дороги че вроде надо тебе не попадаться именно глаза они сейчас тоже через через куда куда на меня сразу на тюрьму. Валим, валим, валим. На гелике есть. И новый уровень как раз. Красновый уровень. Единка вот сюда, я сейчас покажу. Здесь мы попытка валим все. Вам покажу, как это фигня. вау вау, вау, вау вау, ла ла Вот это что это было? Сейчас... Я сейчас вам покажу, как этот пистолетик работает маленький. Он может ч... как человека упасть, так и машину. Блин, она меня чуть не убила. Короче, с этой фигней лучше не шутить. Ой, Почему? я не туда нажал вот я сейчас будем ждать пока тушечки будут а сюда ехать я не пойму а все просто не едет ну-ка иди сюда стоять вот так вот. Вот это я увидели, как я могу, если у меня бронированная тачка. А, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вообще круто. Ой, за меня едет этот. Руку Блин, мне бомба Да Не, я не хочу Это фигня, буквально О, я на маленькой машинке езжу! Ну мяу, мяу. Хоть я, хоть я тут выиграл, Вау, вот это я крутой. Вау, бабушка ловал, бабушка. Я, о, нет, меня спасли эти фигнишки. Так какие не бабушка? Не, слушай, эти фигнишки все такие не бабушки а -а -а. Да ну нафиг тебе. Большая а, тачка меня раздавит. У -у -у. вау. Тут я уже тоже не раз убивал. Так что он будет аккуратнее. Ну за маленький. Ну, там можно спрятаться и подойдет к тебе вот этот чувачок, который а его зарвил. Ну я не умею этой фигней пользоваться. Давай, вот сюда заедем. И будем тут чудать. дать. О, мотоциклист! Ну-ка, ну-ка, вали, вали, вали, вали, вали, вали, вали на гелике, вали, вали, вали, вали на гелике. Серьезный, блядь! Да, сюда. О, крутой вылезает. Стоять, куда летишь? О, Во, вообще как. Чтобы сальтику победил. Он там разрушитель. Он там он должен разрушить. И меня видно. Нет, нет, в обушку чуть не попался. В обушку это если бы попался. Попал. Вот так хочу сделать сальтику. Просто уже знал, что сальтику делать уже. Я еще не умер. Я только один раз только умирал сейчас. Я знаю эту тачику. Ее можно с модами призвать туда. Или А, стой, стой, стой, ты! Валим, валим, валим на бикале смотрим, утрамбовике. Опа! Я сейчас... а -а -а. помочусь. Ой, там что-то взорвался. Валим вот сюда, надо заехать прямо вот сюда, Шенки. Стой, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ты нет, нет, Так, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, кто это? Я не убил. Вау! Нахуй! Вау! Нифига надо! На двух колесах! Ну, ой, блин! Ой, как затягивает тяжело, ездить он ее. Уже давно не ездил. Вау! Видели такой крутой. Ну, всяких огромных тачек. Ну, то они нас тут раздали. А мы видим тут. Ладно, погнали. А я думал, тут есть фигня, которую нужно проникнуть. А, нужно заехать, я думаю, тут нельзя заехать больше. Стой! Блин! матывает мне кроп не тогда давай стой да блин ну, как не дает о так и знал что в меня этот что ты драку хочешь так иди от спать аккуратно уходи а ток а то мне не вылезти больше а вот все можно так на как понравилось. Иди сюда. Вау, вот это. Значит, на этого не упал жирного меня. А, Ой, блин, значит, меня не сбили. А. О, сам свалил. Да, О, сам свалил. Да, Короче, валим от этого там. Опа! Кого-то подкинул. Циклисты какой-то. На! Стой! Стой! О! Ой! Ой-ой! Вообще! Ой, у меня фига. там тачка не строена. Я еще не умер. Я еще жив. Мне надо быть им. живым еще. Блин, вот. Нет, это другой я ему, это то. Надо не своих, походу, упасть, Блин, чуть не грохнуть. Надо не своих, а мотоциклистов. Ладно, я пока посередине стою. Мне кажется, это не безопасно. Ау! Давай, давай! По мне кто стреляет! О, по мне кто стреляет! О, мяу, чувак, не надо убивать! бежи Понятно, своих тоже можно! Иди сюда! Ты меня хотел убить! Блин, какашки мелкие! Мне мало жизни, надо умирать! А, стой, стой, стой, стой. Я уже сколько раз в эту сетку ...пал. Ааа, нет, да. До... Ты уже надоел, слышал. Ты уже какой раз меня врезаешь тя. А -и -и -и! воу воу Вы это видели? Я бы засчитал бы монетками этот трюк. Ой, да какой Someone раз надо be сильно be видно не влетать. А кто мне стреляет! Я тя-я-я-я! Тя, тя. Блин! Мяу. я думаю. Yeah. Вали, прятаться... А, вот не прятаться, мы же сами были. На! Вот <laughs> так вот тебе таран пойдем, тебя Вон он! За стеной! Ой, Не падай, не падай! Пока я тут валялся, тут у чувак пролетит... Да блин, я пал гни Давай тут где-то чувак был, вон он Давай! Зажичь! Давай, давай, давай, давай! Его, за главное не убиваться. Его убил? Вот спасибо, вдвоем меня подтолкнули. Того света пришли. Вау, пинг гим фим финг гим А, да где они там все стреляют? Ну пойму, они надоели уже, я разозлился, на мину еще наступил как раз На меня сзади напал Ну держись На колесо Кошара Так, этот не едет, кому-то Да стой ты Хватит уезжать, а Уже Балбесина, надоел Даели уже. Напишите в комментариях, надоели. Ой, блин, на бумбу. Он попался. Ну-ка, стой, Лятик! Аааа, я его не ранил, офигеть. Ну он броневой. Значит, это был Тили. Ааа, нет, нет, нет, нет. О-во-о-о-оу. Ой, центр пен перепьет и ништяк опа стой блин колесом было надо было закрыть Тружишь, ну ты тупишь стильно. на меня еще заезжать ну-ка давай попробуем О, да? там это открылось как раз так стой сзади меня ну-ка я. вау вот это я прилетел Вообще ништяка. А где? Опа! Да блин, как? Одна минута, ты хватит, черт. не хер обратно сюда надоем. Вот это он чувак. Давай, мой брат. Опа, опа, опа, давай, давай, давай! Нажимай вот тут, давай! У меня чуть сами не врезались себя Я тут со всей силы держусь. Вау! Вот это я круто сделал Опа! Чуть не попался на бомбочку. Да кого не умеет тормозить, что ли? Я не пойму. Водить-то я умею, ты что с этой тачкой сама. Не умеет. А... Давай! Да блин, я так и знала, а! Я так и знал. А рекламу мне сейчас прям в лицо влетит. А вон там он теперь догоняет, да? А, ну он туда гонит. Я сейчас вот отсюда буду Я Нет, он туда уже гонит. Подожди, я запутался. Я он туда гонит. Значит, туда вот. Да блин! Вот же он был передо мной! Ладно, а на этом мы закончим. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Нажимайте на лайки, тоже, чтобы другие люди смотрели. Всем пока.